Красиво. Наверное, сейчас будет сам... Занович взял Кортленда и Фрэнки в патруль. Они идут по периметру. Очень сам надеюсь, на что немцы сегодня оставят нас в покое. Это. У тебя странная манера излагать мысли, старик. Это тот пистолет? Браза да. Пришлось воспользоваться им в Эндховене. Парень чуть не подстрелил меня. Он не понимает, а что ты? творится. Прости. Ты понимаешь? Ты купился на это дерьмо? Веру не купишь. Эти люди умерли, держа в руках пистолет, который не взял ты, потому что, как поговаривают, слишком испугался. Прости, но я не верю, что это случайность. Это пистолет моего отца, поэтому я и не хотел Отец брать его. Отец тоже умер, держа его в руках. Что ты пытаешься доказать, Доусон? Что ты что-то скрываешь? Легет, Аллен, убирайтесь оттуда! Уф, Ничего я не скрываю А кое-кто бы с тобой не согласился Что? Я говорил с ними Эй, вы слышали? Встать! Вот я же сказал, сейчас самое обойнем. Крещение огнем. Восточный эндхозландия. В, В укрытие, бегом! Джаспер! Огонь на поражение! Как это устало! Что ты делаешь? Она в опасности. Один я дойду быстрее. Группы к ней не добраться. Фрэнки. она даже не говорит по-английски. Ей не понадобится. Побежишь за ней? Ты труп. А если нет, что тогда? Спасайте кого хотите, а мне дайте спасти ее. Не нужно. Я спасу ее. Фрэнки, нет. Спасу. И это... Это самая локация, которая, наверное, было в начале, когда мы выпирались. повезет. А, вода, вода, да. Вода, вода спасла. Господи. Зря мы за девушкой бегали. И спасли. Нормально. Тут вот, вот каждое попадание как в хедшопе. Само. Что-то немцы какие-то хилые уже. Легко. Сынок, не делай этого! Знаешь, я не думал, что так выйдет. Я знал, что должен был спасти кого-то, и я рад, что пошел. Я нашел ее. Мы застряли здесь, и я велел ей уйти, пока до нас не добрались в Фрицы. Фрэнк! Постой! Мне нужно кое-что сказать тебе. Не нужно. Не веди себя как мой отец. Отойди назад и дай мне спасти ее, Пожалуйста. Не послушаю, сержант, и не в виду на это. что, один-то локация из начала, я помню. Ой, ужастик, ⁇ -мо ⁇ Так, все сделано по стилю типа... О, Граненный. Простить, сержант, ты держался молодцом. Она. Она уцелела? Да, она Я в порядке. Подумала, в самое начало поблизились. Он мертв, Мэтт, Его нет. Нам нужно идти. Посмотри на меня. Ну да, Пэмо самое начало поблизились. Идем, Мэтт, Следуй за мной. Просто прими это. Мы должны идти. Чё, Берись! Черт, там еще немцы, приниз! Встреляем а, не их! Что там кричишь? Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, В яму немцу где-то сбросил. Как же это был последний? Может и нет. О! Фонарик. Чё там крикнул? еще на шаг ближе к дому а упил Убил. убил. А, неожиданно покажем это был последний Да, так и Ого, а это тот момент где у нас бомба упала и что сейчас будет а немцы нас окружили а это у него типа галлюцинации там никого нет мэтт он не знал и у того галлюцинации и он, и он думал этот... что поступает правильно мы должны это ценить да, но я все равно умер. Да, верно.